Всем привет, зрители и подписчики нашего наш канал, с вами Веном и... Гриффинсон. Как ни странно, Гриффинсон. Пока что я его еще не кикнул со своей катки, но ладно, пока еще играем. Ну, да. Ситуация в Гриффансонах хуже некуда. Вот какая интрига, как же будет все к концу серии. И все резко перемотали к концу серии. И просто забили. Давай просмотр. В принципе, да. как у меня большинство подписчиков делают. да. уж. Ну, ладно. Ну, ладно, не все так плохо, типа, свебы еще покажут, где живут раки в Германии. Да. Это да, но у меня почему-то... Я так смотрю, у меня понижается моя культура. У меня кельт... А, подожди, у меня, у меня германская культура или У тебя не кельты. У тебя германская ну, культура. Почему-то Германс. у меня понижается... Германская культура? Не знаю почему. Где? В Лудфорде? В Косургисе. В Косургисе, в косургисе потому что у тебя есть э, твой сосед любимый. который. Бои, да? Которым, да, ты всегда очень дружно дружил, короче, он тебя Отсиратель Ты сейчас сделал слияние армии, и на ему еще тедов побольше. Ты с боей что, торгуешь, не торгуешь? С нет, вроде. Потому что Бои. там тебе может отношение к Крыму а он... стать. У меня хреновое отношения с ним, да. Ну, я имею да, отношения с другими плем... племенами. Кстати, так, тогда, я уже... тогда я найму побольше братьев-копейщиков, они неплохие войска. Я ему два отряда. Буду потихоньку собирать армию и двигаться в Истер. А этой армии тоже буду... Но я не могу пока что-то нанимать, только наемников могу взять. Ну, но... наемников точно брать не надо. Да, ну, хоть у меня доход хороший, но все равно пока что... Да, ну, нафиг эти наемник. Наемников только стоит брать, когда ты начинаешь уже. Да-да-да, я так и сделаю, когда начну битву, а вот пока что буду восстанавливать армию. А, ну у меня что-то на марше, поэтому я не могу наимать армию. Так, и торговать со мной по-прежнему никто не хочет. А, нет, я слуги могу торговать. Но он не хочет. Но он не хочет, но я буду с ним все равно воевать, так что с ним, с ним торговать нет смысла. Ну, а другие ребята со мной не хотят торговать, тр потому что у них ними плохие отношения. Э, ладно, совершаю ход. Да. Отлично. А у меня идет ремонт, у меня гром за окном, и я, короче, офигеваю <с происходящего. У меня ремонтов никаких нету, поэтому... Ремонт у, меня у соседей только... сраных. Да. У меня только... Только... Дождь идет то там... За окном. Воу! Чё? Не ну, надо боль... мне Войну меня не надо туда... <с... <с...> привлекать. привлекать. не рядом. Они рядом находятся. Они мне объявят войну, И я вообще потеряю провинцию. Окей. Они тебя объявили войну? Да. Ну, значит... Хреново. <с>... Не боевые пот... ёптель -моптель. От того, что пищи не хватает, у меня там резко столько людей сдохло. Жестко. Так, а на меня кто вообще напал? Это чуваки со мной, соседи, которые. Ритицы. А почему они на меня напали, если у нас даже границы не сходятся? Не знаю. У них право прохода по моей территории есть. Ты что, предуборот? Да что я. Нет, не делаем право прохода. Не знаю, что они тебя обижают войной общества. Ну ладно, я буду их ждать. Курить табак буду ждать их. Так, может мне даст немного побольше дальность продвижения, агент? Нет, не даст. Блин, у меня на следующем ходу опять будет восстание. Ёппп-телемобси. Да, не хватило буквально шишка до города. Печально. Ну ладно. Это не так страшно, как бы. Так, у меня денег дофига, но зато мы голодаем. Вы не можете что ли новый город увеличить, точнее город построить еще дополнительно эту? ячейку для пищи потом а мы тут голодаем, блин, я не знаю, умираем с голодой блин, везде пища требуется для увеличения города. Не, я пока увеличивать город не буду, наверное. Хотя там уже в принципе скоро будет ладно, давай строительство дальнейшее. Что-то раньше у меня с пищей никогда проблем не было. Сейчас что пища проблематична стала с ней все. Надо... Слушай, а если... увеличить если? Да, что? А если я заключу мир с Хируски? А ты его... Ну, ты... ты будешь с ним воевать продолжать или нет? Да, да. Ты заключишь мира, а я буду воевать. Я могу тогда... Могу тогда у него денег попросить? Ну, ладно, за мир. можно. Сделать. стрястись от него, Бабо. Ну, в Македонии осталось столько же армии, сколько у меня почти. Что-то идем, поднялись, чуваки. Ну, Македония, да, там, захватывает быстренько все. Ну, вот торговать никто не хочет теперь. Well met, Потому что у меня еды нет, что ли? Эпиры там собирают. Так. You would not sell much in our market. Так, ладно. Я понял. А... Слава короче. богу, у меня в столице положительный... А... Довольство положительное будет. Ну, как-то есть не положительное будет, а повышается. Дай бы так правильно сказать. Так, надо, короче, снести где-то здание какое-нибудь. Или снести торговец. Оливки. На... На пище есть еще, покажется. На, да, у меня столица за счет своей пищи Присылай У меня, меня пища нету. У меня. Ну, у меня есть, но. Отлично, я за тебя рад. У меня нету пищи. Как ее прислать? Никак. Гуманитарная помощь. Притворяйся. Римским легионом. Травляйся, да, да, знак, помощник. Черт возьми, варвары. Да, от вас помощи. Блин, ладно, придется пропускать ход. Что делать? Поучиниться. с другой женщиной оказалась способным командиром. Под ее знаменос стекаются как и женщины, так и мужчины. Мы могли бы поручить ей командование армии, но это, несомненно, приведет в ярость своих мужчин. С другой стороны, их давно пора носить миренью, Как поступим? <смех> <смех> вот же барбар и не знают, как поступить. Богою духа от всех отрядов пусть пять, если откажусь. М -м -м. Ладно, я, я, я ее, ее пожалуйму. Ересь. Так. За такое надо на костер сажать. <смех> Именно. Так, я могу генерал прокачать? Нет, не могу. Ладно. А, потому что у меня ускоренный марш, естественно. М -м, нет, все равно не могу. Так, ну это я не знаю. Я могу, в принципе, напасть на. Хотя не знаю, что у него там творится. М -м -м. Но я могу воить или отправить туда, в принципе. Смотрите, что у него тут. Так, отлично, у него в этой провинции. Ой, в провинции, в городе нет никого. Я пока что на границе и найму еще войск побольше. Найму братьев-копейщиков. Пожалуй. Три отряда. Блин, я не могу снести здание, пока ты ходишь, еще. Mm. Так, мой воздушник двигается к бою. Пожалуй. Так, здесь мне через два хода построимся, Отлично. Так, так, так, так, так. так. М -м -м -м. Да, Хируском я хотел мирный гор предложить, но они не хотят почему-то. Ну ладно, курица, табак, что что сказать. Ждите, римлян. Здесь римлян. Скоро они придут. А я даже, наверное, не буду захватывать. Ну, самому сделаешь? Разорю, нафиг, и все, и, и кину это поселение. Ну, не знаю, я бы не Хотя, ну, в принципе, тут территория. у вас. Луизитаны хотели со мной договор не нападения. Mm -hmm. Находится в другом конце света, блин, и договор не нападения, интересно. О, там армия нанимается, слышишь? Думаю, что-то бьется, от римлян. Так, важный. Подожди-ка, дочь знатного человека обратилась к вам с мольбой. Так, интересно, с какой мольбой? Ее мать очень влиятельная женщина, собирается отправить ее в храм Афина, чтобы она стала жрицей ткацкого дела. Что жрицка, Жрицей ткацкого делает? как сама же девушка смиренно просит нас назначить ее одним из наших советников по развитию города. По слухам, она прекрасно знает математику, а учителя гордятся ей. Должны ли мы вмешаться в это дело? Ну, я могу ей помочь, если она поможет, как говорится, мне, друг другу поможет. Будет наложницей, диктатор, ничего, нормально. Нанять важные персонажи появится Отказаться, казна плюс тысяча. Ну, казна у меня сейчас 14 тысяч золота, поэтому, я не знаю, давайте возьмем. Так, а бой этот собрал, смотрю, стак войск, из на меня, похоже. Истекает время защиты от гражданской войны. Внимание. У, -у, -у. У меня вроде все нормально там в Совете. В Так же все и плохо. Ладно. Э -э Херусский. Хер русский, Я не знаю, как вас правильно называть. Умрите. Эй, русский. Эй, русский. Ну, вообще, хер русский, в принципе. Ладно. Во имя Венома убивайте всех. Так. Блин, я боюсь, потому что ко мне сейчас придут в бой. Но он вот через два хода, через ход придет не мимо. Авторитет как полководец пускай будет. В принципе, я сейчас вернут еще войск. подожди там хирургие еще на севере, что-то Они отбились, кстати. Так. Да, отбились, кстати. Угу. Надо, значит, еще и против них сейчас драться. Ну.. Я с ними драться, скорее всего, не буду. Левнешь? Да, я сейчас мир заключу. Они откажутся по-любому. Низкий шанс, да, вы шутите. Но, чуваки, так дела не делаются. Сейчас я восстановлюсь, к вам приду за вашими женами и детьми. Во имя Венома. <смех> да, Легион первый. Так у нас называется. Мы, кстати, можем нанимать короткие мечи. Угу. Так, правда, блин, далеко идти от Нареи. До у Бурсиса. чем будет? Он будет долго идти до меня. Своей армией, если вдруг нападет так, ты, короче, разбираешься с этими ретийцами, раз тебя объявили войну. Я пойду... Ну, как я с ними разберусь, если у меня через, через твои границы не будет проходить? В любом случае, я буду обороняться. Ты через мою оборонять. границу можешь легко перейти, вообще-то. Ну, не смотри, у них там войска, какие. Ну, да, у них войска там нормальные. Поэтому, я бы кажется, в обороне буду сеять со стороны Сад, а то армия будет двигаться в Аускалкалис. Там войск совсем нету, и... Я смогу захватить. Я найму союзные мечи. Пять штук аж. Я могу Сайбак еще нанимать боевых. Mm -hmm. Нет, пока не будем. Боевых псов брать. Сильно они дурацкие, я бы сказал. Ну, не знаю, Время на самом деле за них, по-моему, даже плохо не играл. С помощью этих псов. Mm -hmm. Потому что они даже неплохо здесь. Просто в первом риме я точно помню, что там полная херня была, эти псы, блин. Крень какой-то творили. Здесь вроде они получше. Я, по-моему, один раз только их использовал, типа Больше ни разу. В любом случае, у на марше сейчас. Стоит. Поэтому. Можно его перехватить, если он будет вдруг... вдруг двигаться в твою сторону. Кто? Хир русский? Хер русский, угу. русский. но ну, не знаю. Фитингс, они, мне кажется, будут на них сейчас. Мы будут не бегать. Ну, не знаю. На их месте я бы двигался к моей столице. Ну, может быть, они к твоей столице Но ну, в любом случае, там несколько Interest ходов там они будут двигаться. В столице у меня хороший гарнизон. Нет, афины. Нет. Деньги давайте сначала, а потом договор. Отлично. Zeus, Македония что торговать будет? Нет, отказывается, так же все. Ладно, идите нафиг. 80 заход, нормально. У меня полторы тысячи даже нету. Да. Это называется. Жестко уже много территории у меня. И плюс договор в целых часы пищу. Ну, сейчас я захвачу моги. Город один. Там нужно ему нормальную армию, по крайней мере. Да, у него там есть... Блин, у него там хороший карнизон, довольно. Придется, наверное, битву играть. И, скорее всего, придется. Блин. Надо кого-то нанять, короче, в Италии. Пора это сделать. Кто у нас тут? Кур курсор какой-то есть. Как ты считаешь, я смогу захватить э, этот город, который наградится со мной, Оскалкались. Подожди-ка... Лукреция. Окей. А кстати, можно оказывается что-то сделать. Так, сейчас, секунду. Лертовать. из впечатление от другого персонажа из пользования таланта. Блин, тут какие-то интриги, здесь есть еще. Я даже не знал. Устроить игры. повторить эту персонажа. Блин, я куда-то все деньги просал? У меня сейчас денег нет. Я хотел бы потратить деньги на это дело. Отправить политику по дипломатическим получениям. М. Ладно, потом надо будет посмотреть. Я реально даже не знал об этом. Можно жену, оказывается, прокачивать да да разнести слухи можно еще и ну моего главу дома тоже качать В плане другом немножко а можно под насрать да, кому-то получить поручить новую должность нет да, ну не то совсем кстати а гражданская на по моему по-любому будет если не ошибаюсь так что сейчас будет жопа полная так. Но у меня тут вроде как... А, нет. Моя команда еще только один, по сути, который моего дома. Остальные все чужих домов, блин. Сбунтуется будет хреново, конечно. Но и рожа у этого чувака. Ему бы... Не знаю, где выступать. но уж точно не на сцене. С таким лицом. Так, ладно, короче, я пропускаю ход, наверное, или нет, ну-ка, ну ну. сейчас стэк и ну. еще нанесу. В ббсс можно это сделать? Я на самом деле не знаю, как мне поступить в этой ситуации. Могу ли я захватить Аскалкалис? Насколько? Аскалкалис? где вообще находится? Зачем тебе Аскалкалис-то? Ну. Там убоится его стак стоит на твоей границе. Ну, тут я армию уже. Поэтому у меня еще горизонт есть. Ты не захватишься с колокали, скорее всего. Mm. Ну, ты а на пад... Если ты возьмешь наемников, то захватишь. Ну, да, в принципе. Если, если здесь наемников возьму и там еще. Да там тебе достаточно три отряда будет наемников. Тогда ладно. Так я не знаю, вот. Может, а, ну до если не дойду, Ход буквально. Ладно, нападает на Аскалкалис. Выверяю ему войну. Ну, я с ним буду наверное. Не надо, это смысл. Я с ним торгую, по-моему. А, так я могу и так хватить. В тобой. Ну, захватывай, Ну-ка, я сейчас разграблю. 2000 всего лишь. ну хм, ладно. Хоть как надо расширяться. Более, нам на следующем ходу там будет восстание, походу. Ну-да. Тебе надо 4 провинции захватить. 4, точнее, города. Да. Земли ругов еще, Алаба, о, фу, -фу где-то далеко находится. Угу. Да, неприятно. Ну, ульвос еще у меня нет выхода. Пишу. Выход есть всегда, знаешь. Ну. Так-то ты прав, да. Так, у меня две есть, надо их потратить. Ну, как бы потратить на армию надо, да? Логично, в принципе. Он германских юноши найму. Два отряда. И... братьев Копейчиков. Лазочек, двигайся. Сюда вот. Ну, блин, тут по у него уже есть. Все копит-копит. Своучка какая. Все кто? Рететь? Боя? Да, а, боевые. И птиц <смех> тоже полтора стака уже почти имеет. Mm. Так, мне там скоро царь сдохнет от, от таких... От чего? От таких войн. <смех> от таких приколов. <смех> <С матч> <смех> человек у него в древе стал. Да, Его ничего. От... У меня у моего правителя 9 человек всего. Ладно Тогда, тогда, тогда okay. Ну блин, если, если меня нападут э, вот на, на следующем ходу Или через несколько ходов У меня походу oh. жопа будет Ретийцы? Ретийцы Да, да, да Ну ладно Пока они еще не напали-то, поэтому Есть время еще подготовиться Да yeah, уж ну да тут сложно будет. Ладно, завершай ход. Ок, ок. Там у меня восстание. По форди. Нет, идите нафиг, Афины. Договор и не нападение. Да. Опять договоры на нападения. В любом случае, ты будешь еще не скоро с ними воевать. Так, давайте мне, может, деньги дадите? Отказались, ну идите в жопу тогда. С договорами, блин. Кто вы такие? Что принимал ваши договоры? Ну, хер русский, пока сидит, сидит и ничего не делает. Масилия перестала с вами торговать. А, ее захватили. А зачем был тогда договор о ненападении? Если вас уничтожили. С какой цели непонятно шанс успеха во всех детях. блин нам, тут логи ходят по моей территории он на марш к тому же тут устак у него есть копейки ну блин у него такие же абсолютно войска как у меня ничего не меняется тем не менее так. Сложно. Наймем, давайте-ка, еще союзных коротких мечей. Собак возьмем, давайте еще. Но ну, метатели копий. Да нафиг они нужны. Пример, пища кон... минус один. Мне конец нужно точно. Конец, наверное. Ч ⁇ говоришь, пища минус один? Ну. No. Бывает. Мы ну, а войска начали нанимать новые. Из-за этого. Отличная новость. Да, уж отлично. Ну, да, у меня отличная новость. Так. Стак я почти собрал. Еще один. Можно идти куда-нибудь. Куда-нибудь в атаку. Подожди, у меня там случайно гражданская война сейчас не начнется? Под защитой один ход остался. А у меня сейчас два хода будет под защитой, получается? Точнее, да, у меня тоже два. Я боюсь, может начаться гражданская война. Будет вот хреново. если она у меня начнется, то это будет полная жопа. Ну да. Я еще и... Восстания постоянно идти... КГГ, походу. Эх... Как обычно, <laughs> я уже устал. Надо за Египет начинать. Да, кто-то не хотел за Египет играть. Напомню. Кто? Эсты? Эстонцы? Есть эстонцы. Какая-то баба очередная, блин. Да какого хрена? Смотри, арахат у вас там у всех племен. Что же с вами делать варварами, а? Всех вас надо. Так, э -э пускай еще один агент у меня идет к херусскому. Алло. Oh, да. Слышно? Я что, думаю пропал. <свеч> слышно, слышно. Такс, такс, mm. что тут у нас? Ладно, я вроде как все проходил. Еще у меня есть. Отлично. И денег у меня дохрена, блин. Я не могу войска нанимать в этих провинциях сраных. Которые только захватывал. Ну. Так. Берем, короче, Альпину. Переделываем. Спускаем всех этих бомжей. Нанимаем принципов. Нанимаем конницу нормальную. Римскую. И все, забиваем на этот потави иду. Я, короче, все полностью в Германии надо. Убивать этих баллджей в равно. Mm. Бесят они меня своим присутствием на карте. Все, <свят> короче, отлично. Здесь ребенок. пищи, господи. Да. <свят> ребенок. Да. <свят> ребенок. Так. Ну, блин. Ну, довольно долго идти. Я вот что думал. Может напасть на Бугор Будоргис, пока он будет ходить по моим территориям. А, логи они вернулись со стаком. Нормально. Да, что-то, короче, походу ГГ совсем уже. Все очень плохо. Не, ну если. Если идти вот так вот. Ну, если совсем все плохо будет, я подойду, то и помогу, ладно же. Ну это да. Но я ничего, вот не снимался. У меня тут своя вроде как экспансия была, ну ладно, придется помогать. Ну, ты не знаю, если я на Маше пойду, я там боюсь, что у него войска будут, и они просто разобьют мои. Кого, откуда, чего, зачем? Ты о чем говоришь вообще? Будоргис, хочу атаковать. Своей армии, которые оскалкались. Ты не захватишь там столицу, там, значит, как минимум отрядов столько же, сколько у тебя. Mm. Вот туда. Скорее всего, не захватишь что-то самоубийцы, что-ли, блядь. Вообще, нахера ты напал на оскалкались? Вот меня вопрос интересует такой. войск не был? Ну, войск не было. Ну, так у него же два города. Он мог стак вытащить из Будоригиса, либо из другой какой-то проинции. Вот, он вытащил стак... Короче, херню полную творишь на самом деле. Надо было сидеть ждать, тупо. Ничего не делать. Короче, за залил полностью катку. Ну, ладно, не полностью, может, еще выберешься. Выкоропкаешься. Ну, если ты поможешь, да. Ну да, мне придется помогать большой брат. Прям как Прям как... Microsoft и Apple. надо что-то изучить. Что угодно. Мастер труп. Кто мастер труп? Да. Позвольте мне понять основных. Слушай, я никогда не понимал, вот основники значит для чего? Они деньги тебе приносят, они стоят на территории, есть, и приносят тебе деньги. Значит, надо защитить технологию Ну, они дорогие. Ну, и плюс у них там есть, конечно, всякие другие какие-то возможности. По-моему, они шпионов находят. Что-то такое еще делают. Mm -hmm. Как -са Самуцеки, или как там это? С Сидзуки, как звали чувака, который во втором оригинальном Сёгне забыл. А, Мэцуки, Мэцуки. Понял. Такой же. Так, конечно, день. тогда я ход. Ну, блин, я вот паре за насчет этих ретийцев. Если они сейчас подойдут. Вгомят нам еще. В принципе, там где твои армии стоят, если, их, если ты их перехватишь на на марша, то это будет прекрасно. Ну да, вот так у меня, конечно, там договор с ним. Придется перехватывать. Ну, то есть так. еще СТВ набивили. Серьезно? Да Лол, они стой граничит Серьезно, чё, они Ну ладно, просто подают. Прошу прощения, но реально они какие-то кончины, зачем они напали Походу, они совсем там поехали Луги решили просто стоять на месте, Так, сейчас секунду, наглость пиратов перешла, вся границы. С пиратством следует что-то делать и немедленно. Какую судьбу вы уготовили этим морским крисом? Сухопутный обычно крис, ну ладно, пускай будут морские. А, жертва преследования, перебить их всех, да и концы в воду. Охота на пиратов, хороший пират, мертвый пират. Штраф за пиратство в этом морском регионе минус 25%. Да я никогда не пиратил. Блин. Ну ладно, я игры пиратил, но я не пиратил в okay. игре. Наглые пираты, было ваше, стало наше штраф запираться в этом регионе. Войска набраны, что если не обещать? Так, лысов в море. Я не нанимаю войска морские, нахрен они мне нужны, пускайте пиратов в Рим Рим, нехватка пищи. Да вы заколебали, хватит жрать много. Вы там жрете как свиньи, блин, и не хватает еды, понятное дело. Надо экономить. Ребят, надо меру знать. Прям как я. <с> Жут просто. <с> да, нанимаем принципов больше. О, кстати, этот э, бой не свалил. Так он же с тобой войну не начинал. Ну да. Поэтому ему пофигу. Не, ну может, сейчас есть тут, как бы, Спорно такое. Ну вот если С на меня не напали было бы все, было бы все иначе. Ну, видишь, они поняли, что ты что-то там замерзляешь, поэтому напасть, пока не поздно. Ну, в любом случае, я... Мне обязалось туда расширить границы, не могу. Как бы... Растяну, я бы так сказал, границы свои. Это, конечно, несомненно, плохо, но у меня нет другого выбора. Ты на мои границы посмотри, как меня растянуть Длинная, длинная такая граница. Ну, ты, просто, ты, ты, ты же просто не со всеми подряд. Но... А я твою. как? За тебя приходится? <связь> с херусским не воевал. Вот. Теперь воюю. Ну ладно, шучу, конечно. Так, у них там... Они больше не нанимают войска особого, Они только вот... А, ну нет, нанимают. Тогда придется тоже нанимать. Ну-ка, я Но, на пока... той территории могу войска нанимать или нет? Нет, уже не могу, блин, жаль. Ладно. А, а почему я не вижу твои войска? Какие у тебя там? Нет. Okay. Странно. Ну, которые в, в твоей армии. Ах, у него просто стоят. Ну, там, где у тебя эти... Типа, союзные короткие мечи. Ты не можешь странно. видеть? Да. Ну, не знаю, странно. А в Италии у меня там легион стоит. Ты можешь его увидеть? В Италии? А где именно? А, вижу. Да, я вижу. Там за принципы, да? Да. Сейчас я его переименовал еще. У кого Хотя можно было по-другому наименовать. Можно было бы переименовать каждый легион. Потому что я хочу например, этих назвать. Так, назову первый легион. О, да, на месте. Ну, они типа, блин. Перси. Они типа это старенькие уже, чуваки. Блин, я хотел третий легион переменать по имя Веном, а мне не хватило места. По имени Веном. Давай вот так назовем. Или как нет, Винама. Ви, ви, ви, ви Блин, Винама нет. Места не хватает. Во имя Вены. Вот так вот. Ну как мои подписчики частенько пишут комментарии. Вена, с тобой. Винам, Винам, Вином и так далее. Короче, там вариации много. К сожалению, там 5 букв всего можно максимум. Поэтому во имя Вены. Ну, можно подумать, что там колются они, что-то Шируются там в Легионе, на реке. На спидах, короче, чуваки. И, ну, кстати, странно то, что этот уги не, не нападает на меня. Прикол в том, что эти эсты сраные. У них э э культура кочевники. М и знаю. И они, короче, ко всем плохо относятся. То есть ко мне плохо относятся, они а к тебе плохо относятся. Там еще пару народов, которых они не, не любят. Ну захвачу избавиться от них, ты да. Они... У них там, кстати, кавалерия сплошная, скорее всего, в армии. Но там у меня кавалеричек сплошные. Но там стрелки, именно лучники. So wish, you Таким, you сложно было с ними воевать. Ну если я возьму наемников, то... Потому что я помню, как я за Рим играл, пытался вынести... Uh, всяких кочевников и типа их вообще было хрен вынести oh. зашибись a... масилия мне дала 2500 за торговлю зашибись мне будет 2500 за торговлю 1500 за торговлю спасибо а если отказываются вот бомжи кончные Интересно, если я с ними торговлю заключу, они сразу же на следующий ход, наверное, скажут, не хотим торговать деньги. Мы там просто 1000, они скажут, нет, не хотим торговать. Потом на следующий ход. Так, 1000 маловато у нас, да, все равно. Да сколько же вы жрете, а? У меня тоже пищи нет. Подвозите, подвозите вам только, надо постоянно в жару. Да, я сейчас тут строю два здания, еще очень сотратных поедим. Нет, давай тогда не будем вот это строить. Блин, через начинается гражданская война. Возможно. Не точно. Да. Но это не точно. Как говорится. Так, я думаю, мы. Давай сейчас. Вот еще. Вот, наверное, сейчас давай закончим даже уже в серию. Потому что ну... уже много и так идет. Да. Ладно, ребята, не забывайте ставить лайк, лайк, подписываться на канал. С вами был Веном. И Гриффинсон. Да, соответственно, подписывайтесь на наш канал. Всем пока, удачи. Пока.